Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Руслан, и сегодня я вынужден вам всем признаться в том, что я ленивая жопа. Спорт я не люблю с детства, просто его ненавижу, особенно спортивные игры. Еще в школе, на уроках физкультуры, мне было ужасно скучно играть с моими одноклассниками в волейбол и в баскетбол. Но при этом я любил бегать и наматывал круги по спортзалу, пока они друг другу там голы забивали. Это началось с того, что я посмотрел какой-то фильм по кабельному телевидению. Тогда было у меня кабельное телевидение. И вот там я посмотрел какой-то один интересный фильм про одного бегуна. Мне что-то это все очень сильно понравилось. И я стал бегать. И бегал все больше и больше и больше. Понятное дело, что у меня тогда жира никакого не копилось. И даже физрук был не против. Ну ладно, не играешь со всеми бегами. Бегать, давай будешь выступать за школу на каких-то там марафонах, что я собственно и делал. А вот потом я как-то сам чудесным образом скатился в ленивую жизнь офисного планктона и начал по чуть-чуть наращивать жирок. До 25 лет у меня не было никакого пуза и в спортзал я не ходил и даже и не думал об этом, Потом у меня появилась жена, которая начала мне вкусно готовить. Я постепенно разожрался до невменяемого состояния к 35 годам. Фитнесы, диеты, это для лошар. У меня фигура, идеальный шар. Пузо у меня тогда было такое, что можно было на него поставить стакан с чаем, и он не падал. До развода я даже не думал ни о каких спортзалах, нафига куда-то ходить, если у тебя жизнь удалась, все есть. А потом, как знаете, после развода наступает такое прозрение, что надо что-то с собой делать. Да, надо обязательно куда-то начинать сразу расти, надо что-то из себя представлять. Надо следить за собой. И ты тут понимаешь, что твоему росту мешает твое громадное пузо пузо, как у сеньора помидора. Вот именно тогда, превозмогая себя, заставляя себя, я начал ходить в спортзал. Но больше всего мне в спортзале не нравились не сами физические упражнения, а ужасная вонь от потных качающихся тушек. Вы можете сказать, да не, мы все поняли, ты просто ленивая жопа, лепишь тут отмазки, отговорки, лишь бы в спортзал не ходить. Стиснув ленивую жопу в кулак, превозмогая спорзальную вонь, мне тогда удалось сбросить вес аж до 78 килограммов. Казалось, вот он успех, но лень снова победила, я перестал ходить и снова начал отжираться отжираться и еще более лениво работать. Потому что, знаете ли, лень – это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленной работы. Бессмысленную работу делать не хотелось, но беда в том, что отсутствие самой этой бессмысленной работы приводит к отсутствию дисциплины как таковой во всех смыслах этого слова. Ходить в спортзал ленивой жопе совсем не сложно. Сложно график не нарушать. Но я думаю, что со мной еще не все потеряно, и я справлюсь. Если ты во мне не сомневаешься, поставь лайк этому ролику, а если сомневаешься, поставь дизлайк и напиши свой зашкварный комментарий. Может быть, это меня мотивирует. Кстати, комментариев мне уже накидали целую кучу ВКонтакте, я там опубликовал свои намерения в ближайшее время немножечко так походить в спортзал чтобы немножечко так по сбрасывать пузо и благодарные подписчики откликнулись целыми программами тренировок и целыми спортивными диетами спасибо всем огромное все это не работает потому что я ленивая жопа. сейчас объясню почему дело не в том что я как не могу там себя заставить там или не могу выполнять какие-то упражнения я все это могу дело в том что я не могу прекратить жрать вот это у меня прям беда я люблю жрать вот не есть не кушать а именно жрать я в своем спортзале как-то увидел качка одного серьезного такого раскачанного, прям бодибилдера и спросил у него «А что надо, чтобы вот так раскачаться?» Он мне ответил просто «Надо жрать!» Я говорю «А что надо, чтобы похудеть?» Он ответил «Надо тоже жрать!» «Чтобы похудеть, надо тоже жрать, но мало и часто!» И вот с этим была у меня всегда большая проблема. Я люблю наедаться от пуза, так, чтобы вот там прям давило, так вот, чтобы кайф такой был от обжираловки, понимаете? И когда... Я после развода пытался сбросить вес У меня ничего не получалось без специального вещества под названием сибутрамин Эта штука напрочь отбивает аппетит Настолько отбивает, что нужно ставить себе будильники Чтобы не забыть просто что-нибудь покушать Потому что кушать надо что-то по программе И ты съедаешь там 200 грамм салата И ты не замечаешь, поел ты не поел Но есть побочные эффекты Сибутрамин это вещество в принципе очень вредное и опасное, но у меня побочка это выявлялась в тревожности, в беспокойстве и как-то вот мне все равно было не по себе, хотя в пузе ничего такого не тянуло, голода не чувствовалось адового, но проблемы со сном были, проблемы были с концентрацией внимания, в общем вещество такое ужасненькое. И назначается оно обычно только по рецепту людям с крайними какими-то степенями ожирения, когда уже совершенно ничего сделать невозможно, можно только прекратить жрать. Так вот, если кто знает, как сделать так, чтобы прекратить жрать, и чтобы не испытывать от этого какого-то дискомфорта, вот напишите, пожалуйста, в комментариях или мне в личку ВКонтакте, расскажите, может быть, свои методы, как, что с этим делать. А по поводу программы тренировок скажу вам следующее. Раскачиваться до состояния Шварценеггера у меня нет никакого желания и нет такой цели. Мне нужно просто сбросить пузо, поэтому у меня кардионагрузки. Поэтому вы видите, у меня лучший мой друг это эллипсоид и беговая дорожка. Эллипсоид для меня как-то поинтереснее беговой дорожки, на нем нагрузка побольше. Но вот когда на нем устаешь, спокойно на беговую переходишь и можешь спокойненько потихонечку еще топать и сжигать калории. На эллипсоиде калории сжигаются намного быстрее, но на беговой дорожке не устаешь и можно ходить час-два, там сколько хочешь. Видимо, это меня ждет в ближайшем будущем. Различные другие упражнения на тренажерах я тоже делаю и на ноги, и на грудь, и на руки, и на все. Но, как посоветовали знающие умы, если ты хочешь сбросить именно вес, а не раскачать мышечную массу, то в этом случае нужно брать легкие веса и делать много-много-много повторений, пока совсем не устанешь, пока совсем не сдохнешь. Вот именно так я и занимаюсь тренажерами сейчас но самая главная моя проблема это перестать жрать потому что чем больше физических нагрузок тем больше хочется жрать и тем больше я ем меня все больше тянет на всякие казанки, бабы там покушать какого-нибудь мясо причем самого вредного какого-нибудь жареного если я его не покушаю у меня опять начинаются какие-то тревожные состояния которые мне нафиг не нужны меня прям колотит я прям хочу жрать я прям иду и емцем ли направлено какое-нибудь очень вредное мясо? Что с этим делать? Как себя контролировать? Вот мне кажется, у меня это главная проблема. Даже проблему с вонью в спортзале я решил. Оказалось, что если ходить по утрам, то запаха там этого ужасного нет. Спортсмены еще не успели все тренажеры облапать, не успели надышать, не успели напердеть. В общем, там как бы нормально дышать можно. А вот чего мне делать со жратвой, я просто таки уже не знаю. Давайте, господа спортсмены, качки, диетологи, расскажите мне или в комментариях, или в личку напишите, что мне с этой фигней делать. Как перестать жрать? Как сделать так, чтобы жрать сильно не хотелось, чтобы это не гнобило тебя изнутри, снаружи и отовсюду? Иначе чует мое сердце, превращусь я в какого-нибудь колобка, бегать уже не смогу, буду весело перекатываться и хихикать. Вот такие вот проблемы в спортзале у ленивой жопы.